Всем привет, на связи Давид Рязаев, и сегодня у нас будет поистине уникальное видео. Хочу вам показать с агрегатора т банкрота топ-плотов, которые можно купить до 1000 рублей. Мы сейчас рассмотрим торги должника ООН по Мостовик. Всероссийский известный должник. Мы у данного должника уже пару десятков флотов забрали. И сегодня вашему вниманию, друзья, товарно-материальные запасы. Обратите внимание, тут очень много их. У нас тут 270. Четыре позиции у нас тут представлен и электрофрезер штурм ЕП 1117, и шкафы металлические, и часы настенные, и малая бытовая техника, чайники, тостеры, печи. И также, друзья, я тут вижу среди всего этого наименования видеокамеры, дорожные знаки, емкости разного объема и так далее. Текущая цена, друзья, на данный лот всего лишь 1 рубль. И давайте, друзья, зайдем на электронно-торговую площадку. У нас площадка nistp.ru, лот номер 789, текущий статус, идет прием заявок. Текущая цена, друзья всего лишь 1 рубль задаток на интервале составляет друзья 20 копеек я вам напомню по условиям регламента любой торговой процедуры у вас есть 30 дней с момента выигрыша чтобы оплатить данный лот за 30 дней уже все товарно-материальные ценности можно протестировать спрос на авито и уже часть из них реализовать присоединяйтесь в сообщество аукционных брокеров нам нужны профессионалы чтобы заводить данный рынок ставьте лайки подписывайтесь на канал бейте в колокол на связи был давид резаев национальная ассоциация аукционных брокеров пока пока